это я псих или весь мир сходит с ума спрашивает своего психиатра главный герой фильма джокер артур флег успех фильма меня честно говоря удивляет я бы его никому не советовал смотреть но если только у вас нет стойкого желания свести счеты с жизнью то да это отлично там и музыка своеобразная, до тянущиеся вот это вот виолончель ритмичный бас барабана В общем рак ужас социальная драма тяжелый фильм со странным сюжетом успех для меня загадка во-первых подача это не вселенная marvel это warner brothers но опять год им джокер мистер вейн маленький значит этот брюс то есть скорее всего от подача сам же по себе сюжет и главный герой не вызывает никаких чувств сопереживания, потому что больной на голову он больной на псих с неконтролируемым смехом работает ну, работает он мимом таким клоуном уличным клоном рекл... рекламирующим все что угодно под музыку э -э начала и антураж фильма экологическая катастрофа по радио объявляют нашествие крыс скопившийся мусор привлек крыс нас ожидает эпидемия чумы кошмар и ужас люди в шоке напряжены его избивают на улице подростки забирают плакат Бе... когда бьют его ногами они кричат бейте этого слабака он нам ничего не сделает Кричат: 12-летний подростки то есть он такой классический неудачник при этом больной на голову. Живет с мамой, ходит к психиатру, старается выживать, работает. Зарабатывает копейки на любимой, нелюбимой работе. Он хочет стать стендап-комиком, подрабатывает, значит, клоуном ну, это близко, да? А маме он заботится, он моет ей голову, поливает ее водой, кормит ее из ложечки. Такое впечатление в начале фильма, что она. Какая-то колясочня, неходящая, потом оказывается, что они вместе потом там танцуют, то есть никакая, она не больная физически. Дальше будет выяснено, что она больная на голову. Или притворяется и изображает больную на голову. Хороший сын, и вместе с мамой смотрят шоу, стендап-шоу, в котором он грезит и мечтает о том как главный комик страны телевизионный хотел бы иметь такого же сына как он то есть такая безотцовщина классическая безотцовщина еще и с нервным психическим расстройством вот можно сопереживать такому герою в чем успех фильма люди видят себя в нем то есть они точно так же слабы растеряны не знают что делать точно так же тянут лямку на нелюбимой работе где их могут в любой момент, но если не избить на улице, то заставить работать сверхурочно или там как-то унизить, как-то вымотать нервы, скажем так. И от них ничего не зависит. Ни экология в их городе, где они живут. Ничего. И больше того, они слабы и несчастливы. Единственная радость это в кругу семьи, среди любящих тебя людей. Посмотрите телек, расслабиться, отдохнуть. И мечты. Мечты. Мечтать о чем-то. Грезить. Это грезы. Грезить о славе, о, признании, о сцене Мюрой. В исполнении Роберта данира Советую, спускайтесь вниз. Такого человека должны видеть. Я забочусь о маме. Я хороший мальчик, говорит он. Вот, кстати, мама. То есть он на пределе. Кругом ад кошмар. Ужас. То есть такие фильмы хорошо смотреть, знаешь, когда смотришь, думаешь, блин, боже мой, так у меня, значит, не все так плохо. <laughs> вот же, вот же фильм, и там люди живут вообще ужас, трэш, кошмары, наверняка такие же есть на самом деле. Не выдуманными готами, а где-то рядом. Просто я не знаю об этом, а фильм как намекает и обнадеживает и говорит. Не все так плохо, дружище. Потому что фильм Мрак и ужас, сплошной кошмар, эмоционально и визуально. Это такие руины, такой урбанистический ад. Что же наш герой? Наш герой грезит, мечтает, лечится у психиатра, просит увеличить ему препараты. Врач говорит: вы и так принимаете 7 препаратов. не постоянно херово. Ему постоянно херово. Друг на работе подкидывает ему револьвер. Он говорит: мне нельзя иметь оружие. То есть он прекрасно понимает, что он психически неуравенный человек, не может иметь оружие, друган ему из лучших побуждений. Возьми пушку, ты должен защищать себя, иначе тебя имеют. И вот тут интересный возникает момент. Все эти вздыхатели и желатели. Легализация оружия и краткоствола. Мол, будет у меня пушка, и все будет круто, никто ко мне не посмеет подойти и поиметь меня. С пушкой я защищу себя и близких, и все будет хорошо. Вооруженный человек, вежливый человек. И дальше мы видим, что все проблемы, дальнейшие проблемы главного героя в этом фильме, именно из-за этой пушки. Она вываливается у него из кармана во время выступления в детской больнице. Такой черт ты потащил в палату с детьми? Этот рево... Оставил бы, бы там в, од... в верхней одежде, в кармане где-нибудь, в сумке, где-то переодевался в свой костюм. Нет, он таскал его с собой в кармане, и он вывалился у него прямо во время представления. Все в шоке, начальник его увольняет по этому поводу. Неуравновешенный человек, с которым некомфортно коллегам. Так он еще и вооружен подверг опасности окружающих и, скорее всего, себя. Сначала, наверное, даже себя, а потом уже окружающих. Потому что он выстрел, играя с пистолетом дома, танцуя с ним, выстрел случайно в стену. Дальше больше, расстроенный увольнением потери работы, возвращаясь поздно домой, на него нападают трое выпивших представителей среднего класса, которых он убивает. Защищайся, вот драка. Они на него напали, он смешной, в гриме в метро. Может быть, даже в правилах есть такое. Нельзя ходить в, в пачкащущей одежде, и грим может подпасть под это положение. В пачкащую одежда и грим. В гриме, в метро, то есть они подвыпившие, он смеется этим ужасным своим смехом неконтролируемым. Привлекает к себе внимание, они на него, на него нападают. Он не успевает, не успевает показать карточку, где написано, что у меня такое там заболевание, не контролирую. И начинает его лупить, лупить, он падает, падает, и вдруг, вдруг раздаются выстрелы. Он успевает достать свою частную пушку, убивают сразу двоих, третьего ранит в, при, в, в мягкое место. В, тот пытается сбежать. Тут наш псих проявляет чудеса информированности. Он прекрасно понимает, что ну нет у него шансов никаких вот против этого его будет слово против вот этого этого раненного тот наврет что он на них напал он пси он псих с пушкой убил двоих ранил третьего у него нет шансов это электрический стул исповедуя собственную жизнь ну, добивает третьего со стороны может казаться это такая жестокость то есть вот он проявил себя этот псих да это наконец-то зверь выскочил не похоже, он растерян, он в испуге. Да, он соверш... резко, да, как животное, спасая собственную жизнь, добивает этого третьего, чтобы, чтобы избежать так называемого судебного разбирательства, в результате которого ждет электрический стул. Но при этом вот этот выпуск пара адреналина и меняет его жизнь, возвращаясь домой. Он приходит к своей воображаемой подружке, заходит к нее, ни словно не говоря, обнимает, целует. Приглашает на шоу, на свое шоу, на которое он идет, выступает. Неконтролируемый смех ему мешает. Люди не понимают, не домевают, но он справляется с этим, продолжает выступление. Возвращаясь из выступления с этой подружкой, они видят объявления в газетной заголовке об убийстве этих клерков в метро. И его девушка говорит, что этот парень герой что хватит пить народную кровь. Этот средний класс, средний и высший класс, задолбал, почему они живут, а мы прозебаем. То есть он воодушевился, он поборол себя, он не просто записывал шуточки в журнал. Он выступил, удачно, неудачно, ну как смог. Замутил соседкой по подъезду. Но дальше мать попадает в больницу потому что приходили копы и спрашивали вот так и так начальник сказал что у тебя там пушка была она выпала все об этом знают а тут убийство и мать с инсультом с инфарктом отправляется в больницу и он в больнице начинает копать личное дело своей матери после неудачной встречи с мистером уэйном а мать его пишет мистеру вейна письма одно из которых он вскрывает и в нем узнает то, что мать, работавшая у мистера Вейна долгие годы, имела с ним связь. И, скорее всего, Артур Флек, его сын. А мистер Вейн, богатейший человек города, баллотируется в мэры. А тут такое совпадение. Кругом мусор бастуют мусорщики. То есть проблема. И мистер Вейн обещает ее решить. А может он ее и создал? И тут, смотри-ка, проблема, выборы, и мистер Вейн, которого вы ее решить. И народ возмущенный. Мать так и говорит: ну хороший человек, он нам поможет. Все так говорят: кто? Ты же ни с кем не общаешься. По телеку сказали. По телеку сказали мистер Вейн хороший человек. Тем более, я пришлю им письма. Он открывает письмо и там узнает, что, возможно, сын приходит к мистеру, мистеру Вейну, встречает с ним, кто-то послает куда подальше. И говорит: твоя мать больная, на всю голову. И тебя на самом деле усыновили. Никакой ты, не сын, мне он возбужден этой информацией, отправляющийся в архив где узнает о том что да действительно он усыновлен был и полиция нашла его привязанным к батарее избитым избитым значит одним из любовников своей мамаши которая не попрепятствовала, вот мы не попрепятствовала понимаешь она допустила халатность в результате который он теперь больной на всю голову чувак Хотя он считал ее любящей матерью. Она такие вещи не рассказывала и не говорила. Я когда сама лежала в психушке, она такая же конченная психичка, как и он. Или она закосила, чтобы избежать ответственности. То есть ее сожитель, скорее всего, сел за избреререние ребенка привязанного его батареи. Доведение вот до такого состояния плачевного, психологического. А она, скорее всего, закосила, чтобы ее не посадили. Отправили в дурку если он действительно сын мистера вейна и вен сюда придумал все это подстроил как она говорит это вейн подстроил все это усыновление ее значит, сумасшествие чтобы не жениться на ней хорошо допустим он ее сын он сын мистера Уэйна. когда вот это избиение его почему она допустила потому что не сработал вот этот вариант его как не удалось шантажировать мистера Уэйна этим мальчиком этим сыном и он тогда не нужен мистер вен отказался от него тогда зачем он нужен тогда можно не препятствовать путь сожитель его лупит привязаны батареи вот это такая любящая мать оказывается психическая больная на всю голову и никакой он не любимый сын и сейчас на старости лет да он ее обслуживает полностью он ее кормит моет хотя она не инвалидка она не колясочница но он четко вырос консервом для нее консервом для нее и возможно им предметом шантажа для мистера Уэйна. Он это все понимает. Приходит и душит подушкой свою мать. Потому что все ее вот эта радость, она называла его радость, он понимает, что все это цирк, театр, шапито. Настоящая она, это вот в этой истории болезни. Вот это она настоящая. А все то, что он ей доверял, верил, как любящий сын посвятил ей практически всю свою жизнь. Практически всю свою жизнь, и из-за нее он вот в таком состоянии сейчас плачевном, что ему постоянно херово, как он говорит психологу, мне постоянно херово. Вот причина, почему ему постоянно хер он видит перед собой. Он узнает правду. И, будучи уже слетевшим с катушек, после убийства, убийства этих троих, убить собственную мать после отречения отца, возможного отца собственного от него, он убивает ее то есть точка невозврата скорее всего вот в этом моменте когда он убивает свою мать полностью разочаровавшись в ней в ее так называемой любви и в своей вообще прошлой жизни все это другой человек другой человек дальше происходит серия убийств того коллеги по опасному клоунскому бизнесу который подсунул ему предложил ему пушку и выступление на шоу. выступление на шоу мистера Мюррея, который видеозапись с его вот тем стендапом высмел на всю страну и с Готэм, на весь мир. Это обидно. Это обидно. Мистер Мюррей приглашает его на шоу. И на этом шоу Джокер убивает его. Он собирается сам застрелиться в прямом эфире. Но в последний момент он передумал. В последний момент он передумал, застрелил Мюррея. В исполнении Роберта Де Ниро. А на улице происходит хаос. Хаос и кошмар. Возбужденный народ. Возбужденный народ. Мочит ментов. Ну менты что? Менты в погоне за Артуром. За Джокером. В вагоне. Всем разойти и снять маски. И начинает палить. Ментов затаптывают. Убивают двух ментов. Двух полицейских. В городе наступает хаос. И мы за, понимаем, что вот эта любовь к соседке, на самом деле он нафантазировал. Никакой любви не было, никакого, никакого посещения стендапа не было. То есть все это он придумал. Никакого вот этого поцелу, страстных поцелуев на пороге не было. То есть это фантазия в фантазии. Под конец там вообще он в больнице, и перед ним другая женщина, негритянка, психолог. Такое впечатление, что вообще весь фильм он нафантазировал. Но это не имеет никакого значения. Имеет значение только то, что вот эта жизнь маленького человека, это ш, как Гоголевская Шинель, помните? Жизнь маленького больного, психически больного человека, никому не нужного, никому. Как он в дневнике пишет: "Надеюсь, в моей смерти будет больше смысла, чем в моей жизни". Поэтому у него было желание, да, застрелиться в прямом эфире лучше показать лучше свое шоу всему миру без этого он поступает иначе. Он убивает того человека, который над ним издевался насмехался над самыми глубинными и самыми светлыми его такими интимными мечтами стать тендап комиком прославиться приносить радость людям как его обещала мама он понимает что он не может приносить радость людям и мама его обманула и роберт де ниро мюррей его обманул и высмеял а мать им пользовалась всю жизнь как предметом шантажа для мистера вейна как консерв на старость который будет кормить ее и мыть это печально осознавать что вот такой предмет манипуляций друзья что вы думаете по этому поводу напишите пожалуйста в комментариях жми колокольчик ставь лайк и помни ты у себя один жизнь у тебя одна пока